Между командами в Юнет и GG джи карта The Ancient. Ну, типа Ancient достаточно, конечно, не самая простая карта. Положа руку на сердце, здесь действительно будет очень проблемно определить, кто будет сильнее. Ну, немногие, так скажем, умеют ее красиво и грамотно разыгрывать. Но я надеюсь, что это, конечно же, не про эти команды, что ребята умеют. Ну, потому что вот, если повспоминать вертишку, которую мы сейчас смотрели, Мираж первый, да, там видно, что ребята подготовлены, умеют и гранаты кидать хорошо, и знают, как их кидать хорошо. Поэтому, конечно, сейчас нечто интересное нас, возможно, ожидает. Ну, посмотрим. Джеджи uh, Покерок выигрывают на живой раунд, и право выбора стороны остается за ними, они начинают в обороне и в атаке, соответственно, в юнет, ну, собственно говоря, uh, составы не поменялись, у них все как было, так и осталось Дабл Six вернулся Вернулся в свою команду, и это самое замечательное, что могло сейчас произойти с Дабл Сиксом и командой Джиджи uh, Покерок, потому что камбэчить в меньшинстве было бы вообще uh, нереально. Ну, посмотрим, сохранили ли в Юнет uh, запас своей вот этой агрессии и резкости, uh, которой они обладали на карте Вертига, когда давали камбэк в овертаймах. Вот... Это сейчас у меня и будет интересно как раз, сумеют ли они дальше на этом же кураже продолжать ехать. Бомба во всяком случае, на точке А удалось поставить. Это уже достаточно а, здорово. Шон забирает ротоблок. Алернекс минус смог. И 4 в 2. Где оборона без дефьюз китов и в двукратном меньшинстве заканчивает этот раунд поражением. Да, дорогие друзья, в забирают победу в первом пистолетном раунде, оставляя своего соперника без экономики. Перспективы данного матча. А, проигравшая команда покидает турнир. Победитель проходит в полуфинал, где сразится с победителем пары без перспективняк и Looking for Ork. Вот эта пара будет сегодня играть через час. Я для вас также буду комментировать этот матч. Но а победитель той пары сразится с победителем этой пары, что очевидно. Сейчас же игроки обороны, вновь не имея, разумеется, девайсов, пытаются э, воспрепятствовать выходу на точку А. И даже, знаете ли, кстати, это неплохо удается делать. Но Рафлекс погибает от рук Эрвина. И, в общем-то, все. И, в общем-то, на этом-то все, как раз-таки, дорогие мои друзья. Лернекс последний. Но никто не говорит о том, что Лернекс не затащит. Да, у него есть Зевс. И, типа, шокером-то тряхануть кого-нибудь может и получится. Почему бы нет? Но даже МАК-10 подобрал. Ну, очевидно уже. Теперь уже точно становится очевидно, что, конечно, нет. Никаких вытаскиваний здесь не будет. Печально. Но почему? Это, в общем-то, и логично. Даже и объяснимо на самом деле. А зачем идти тратить этот МАК-10, когда проще им воспользоваться в следующем раунде? Я всегда поэтому и говорю. Надо чаще смотреть в сторону сейва. Сейвовенькие стратки, они по большей степени... Не зря же придуманы, да, чтобы экономику спасать, девайсы, чтобы какие-то сохранялись. И раз уж не получается играть, э, начать матч нормально, так давайте хотя бы вот таким образом себе девайс сохраним. И в следующем раунде уже не придется тратить деньги, если будет бай. Либо же, если будет форс, то тоже не придется тратить деньги. Ну или если ничего не будет и будет экономический, то тебе повезло, ты играешь с МАК-10, а не с пистолетом. Мне кажется, это очень важно. Ну, у нас опять пауза. П -п -п Пять тысяч лет уже этот матч идет. <laughs> Но это на самом деле круто. Круто, когда реально прям Best of 3 проходит как Best of 3. Потому что редко можно встретить Best of 3, проходящий из всех трех карт. Все чаще как-то на 2-0 команды останавливаются. Но этот матч, как минимум, уже исключение Только вот кто сейчас паузу взял и для каких целей, вот мне что интересно Все вроде бы закупились, да и какие здесь вопросы сейчас можно э, решать Если с точки зрения технических пауз, ну тактических, да То тактически на что здесь может сейчас эта пауза повлиять? Просто сбить кураж с команды в Юнет? Я думаю, одной паузы с них точно ничего не собьешь. Распорядиться грамотной экономикой. Ну, здесь и так у всех закуп до самого посинения, что называется. Определить стратегию на раунд. Ну, спорно. Для этого не нужна пауза, мне кажется. Ну, то есть просто что там объяснять и выдумывать. Целых две минуты. Хотя... Наверное, это единственное адекватное оправдание того, что пауза. Ну, либо у кого-то что-то лагает, например, связь, интернет там и так далее. Это еще один тоже логичный и адекватный вариант. Все остальные варианты как-то с логикой не сильно, конечно, дружат. Ну что ж, пауза закончилась. Ребята, все, что им было нужно, я надеюсь, обсудили. Через три секунды они побегут на какие-то точки и что-то где-то будут делать. Вопрос чего? Бомбу как минимум несут к точке Б. Ну, уже что-то интересное, значит, под спотом Б будет. Это мне нравится. Мне больше нравятся раунды, которые строятся именно на точку Б, нежели на точку А. Ну, с точки... Зрение атакующей стороны Они как-то выглядят, как мне кажется Покрасивее, чем раунды на точке А Ротоблок Минус Эрвин Это э энтри фраг за командой GG джи Покерок Размен от смока и ротоблок убежать не успевает Ой, какой злой смок Еще одного соперника забирает И здесь как раз начинается уже Раскидка точки Б и выход Непосредственно на нее Но тут Норафлекс еще на меду подхватил Юпи Который почему-то действовал без своей команды Это вот опять же к той самой опере, что командных действий как таковых не очень много, да? Ну вот, один на миду, сейчас в соло погиб, второй на А в соло погиб. Третий с разменом вышли на Б и тоже там слегли. Ну и не сильно понял задумку в результате команды в на этот раунд. Так что, если пауза была взята им, именно ими, то к команде в у меня только одни вопросы остаются. Ну, а если команда GG покерок брала паузу, то тут, в общем-то, можно, конечно, опять же обсуждать и дальше все это. Ладно, не будем думать об этих паузах, хрен бы с ними. Какая вообще разница? Важно то, что в юнет этот раунд сыграли, ну, максимально как-то растянуто по карте. И вот сейчас раунд разыгрывается тем же самым способом. Под точкой А... У нас, грубо говоря, находится один из игроков. Да, это Алекс Рей со снайперской винтовкой, который со скаутом наблюдает аркаду. Ну и на миду у нас находится Юпи. Вот такие вот делишки. И три игрока под спотом Б. Предыдущий раунд команда в Юнет разыгрывала точно так же, но предыдущий раунд они проиграли. Поэтому тут нужно либо немножко его переосмыслить, либо не играть просто такой раунд. Потому что, судя по всему, до хорошего это команду не доведет. Но два минуса, однако, справедливости ради, в юнетовцы умудрились уже сделать. И даже вот сейчас начинается выход на точку Б. Правда, выход не означает занятие точки. Но, как минимум, в двукратном перевесе, ну, грех было бы, наверное, не занять эту самую точку. Ну, в дымах уже начали получать. Опа! Юпи! Отличный хэдшот в дымы. Кстати, там еще и Лернекс тоже в дымах погиб. Ну, последним остается Норафлекс. И тут... Счет тоже не очень сильно верится в ретейк, потому что, ну, 5 соперников. Можно поиграть, конечно, на выбивание девайсов, но имеет ли это какой-то смысл? Я бы, наверное, сказал, на самом-то деле не имеет, потому что, ну... При счете 2-0, ой, 2-1, простите, и, ну, потенциально взятом третьем раунде, естественно, у атаки не случится какого-то коллапса экономического, поэтому... Лишено смысла пытаться этот коллапс создать. Потому что, убив одного соперника, точно ничего не создашь. Да даже сделав эйс, все равно сейчас игроки команды в Юнет закупились бы девайсами. Норафлекс отправляется жечь вам своих соперников на миду. Мстить за предыдущий раунд. И э, доигрался, как говорится. <laughs> минус от Эрвина, минус от Юпи и от Смока тоже один Минус. Ротоблок и Дабл Six остаются вдвоем им, им еще нужно пятерых завалить Представьте себе Учитывая, что у игроков обороны только лишь два дигла, Ну, перспектив на победу, опять же, очень-очень мало Я бы сказал, что их нет вообще Но, с другой стороны, хранить команду раньше времени Как-то, мне кажется, было бы неприлично Шон Хороший хэдшот по Дабл Сиксу Ротоблок последний И там где-то что-то интересное происходит да. Ротоблок успел перестрелять Эрвина Не успел я вам показать, ребят Я на кнопку успешно пытался нажать и... Нажал, но уже было поздно 4-1 Напомню вам, дорогие друзья Маленькая историческая справочка Под запись матча, что называется Первую карту команда GG Покерок Выиграли Это была карта Мираж Далее в Юнет забрали Карту Девертиго И сейчас на карте Эншент Собственно, все и решится Кто же станет победителем и выйдет в полуфинал а, Знайдер Знаждер Знайдер, да, наверное а, все таки правильно Добрый вечер и вам тоже вечерочек добрейший Смог Хороший хэдшот, минус на точке Б Ну и вот тут начинается, конечно, выход Который останавливать Ну как-то банально некому вот была снайперская винтовка, но позиция, с которой эту снайперскую винтовку пытались реализовать, ну, оставляла желать лучшего. Минус от Эрвина по даблсиксу, и все, кто идет сейчас что-то либо ретейкать, ну, просто вынуждены, видимо, ничего не ретейкать. Потому что не позволяют в юнетовцы даже приблизиться к э, возможному выбиванию. Я уж молчу про то, что, чтобы это выбивание сделать, нужно еще на точку зайти как минимум. Ну, Lernox. Сделал минус, АВП забрал. Его, конечно, основная задача сейчас это попытаться засейвить АВП. Хороший минус по Юпи. И убегает, естественно, на точку Б. Максимально далекую позицию избирает сейчас игрок обороны. Однако Шон чувствует, да? Чувствует, Шон, куда соперник мог уйти-то? <звы> <смех> О, спасибо большое. Шон, спасибо большое. Если бы не ты, я бы уже бы сидел бы без настроения. Но вот заради за этого только стоило смотреть этот матч. Огромное спасибо, боже мой. Мне никогда так не становилось смешно, и весело и грустно одновременно. <смех> Это было что-то с чем-то. А, да. Ведь мог сделать минус. Мог выбить АВП. В результате погиб сам. Теперь с этого АВП было убито два соперника. Два тиммейта, точнее. Боже мой, просто рука-лицо. Просто рука-лицо, иначе и не скажешь. Ну что, Алекс Рей попадает на пику. Вот, вот так надо резать. Просто подбежал, зарезал. Не, не паришься, что называется. 5-2. Разбавил нам немножечко игрок атаки, игрок команды VueNet, эфир. Разбавил его с точки зрения... Добавил юмора немножечко. Но это замечательно на самом деле, когда такие моменты бывают. Потому что это смешно, но это игровой момент. От такого не застрахован вообще никто. Хотя лично я, конечно, здесь не пытался бы убивать соперника ножом. Просто я никогда не рискую уйти убивать соперника ножом, если у меня есть автомат. Как бы зачем? Это же как бы наверняка минус с калашата в спину. Шон. Минус со снайперской винтовки. С фрага начинает в юнет. Дабл Минус юпи. Э, Эрвин. Минус... Да Бош, я не успеваю даже называть их никнейм. Они очень быстро атакуют очень быстро занимают позиции. Ну, то есть точки. Это, естественно, касаемо команды ViewNet. Вот та самая мобильность, которой, как мне кажется, не хватало на вертига э, команде GGPo Kerock. Эрвин! Ой-ой-ой, не успел забрать второго соперника Не удалось забрать второго соперника Но 6-2 Так или иначе, в Юнет выиграли уже 6 матч-поинтов а Останавливаться одни... однозначно они, конечно же, на этом не будут Потому что теперь у джиджи нет денег, да? И тут, в общем-то, надо думать Надо думать, что лучше делать И это диглбай ну, мне нравится эта игра, особенно камбэк от Вьюнета. Я согласен, да, игра действительно получается очень зрелищная. В Вьюнет огромные молочаги сделали просто нереальнейшие вещи. Ах ты, и не залетел, а было бы очень красиво, но, увы. Снайперская винтовка достается ротоблоку, который очень часто в команде GG покерок играет с АВП. Поэтому это плохо для команды Вьюнет с точки зрения того, что АВП попало не в те руки. Но, с другой стороны, опять же, здесь э, практически нулевой шанс ретейка. Да и АВП, вот, кстати, из этих рук забрали очень быстро. Алекс Рэй. Просто Алекс Рэй. Куда-то побежал, но посмотрел не в ту сторону. Ну, так бывает тоже. ну тут угадай, в какую сторону смотреть. Да, влево или вправо. Однозначно с одной из них есть соперника. Вот угадаешь или нет, вопрос другой. Взрыв бомбы, и седьмой раунд достается коллективу в Юнет. Привет, Саня обновил свежим драйвером свою видеокарту NVIDIA. Теперь фасткаповский античит не запускается. Хотел как лучше, получилось как всегда. Ну, это классика жанра. Тут проблема не в том, что ты обновил драйвер на видюшку, а проблема в фасткаповском античите, потому что он та еще помойка, и он без обновлений, без всяких у многих людей стабильно-то и не работает. Поэтому тут... Тут ничего удивительного нет. Рейс. Минус со снайперской винтовки по Эрвину. смог ответные минусы. Еще и минус от Юпи, который на Сиге сегодня вытворяет действительно очень крутые вещи. Не первый раз уже можно заметить то, что ребята стреляют... Ну, он, в частности, с этого девайса стреляет весьма и весьма круто. Дабл Сикс! Просто в Смок прошил, прошил. Уничтожил. Я не знаю, что еще можно сказать. Развалил. Короче, вы сами все видели. Просто зажал в дым и уничтожил соперника. Под шумок в Юнет решили быстренько уйти с точки Б на точку А. И поставить бомбу именно там. Ну, теперь ретейк 3 в 3. Шон. Минус Лердокс, Дабл Six Минус Юпи. Ну, там есть снайперская винтовка Уртаблока, блока да? Но при этом ответ... От команды ViewNet Снайперская винтовка в руках Шона, здесь ошибается, конечно, ротоблок Но очень неоднозначная позиция была занята у Смака То есть можно было ожидать вполне себе, что... Не попрёть Не попрёть Double Six, молодец Вот здесь действительно хочу подметить, молодец Понимал, что ситуация мертвая И выходить на перестрелку со снайпером и одновременно с автоматчиком Конечно будет просто подобно смерти и в результате просто решил вот так вот на хитрого а, Отрезать одну позицию Молотова, вторую позицию Дымом И попытаться просто раздефать бомбу Жаль, не получилось, это было бы действительно очень красиво и эффектно Но что есть, то есть 8-2 а, Победа в первой половине за коллективом в Юнет Но радоваться и гордиться, я думаю, здесь никем пока что не стоит а, Напоминаю вам карту Вертига Там тоже вообще все с а, ног на голову вставало Размен от Алекса на точке... А. Ну, не более, опять-таки, чем отвлекающий маневр. Основной же выход пойдет на точку Б. Дабл uh, Six хорошая хаешка, но без минуса, ты да и вообще практически даже без demo-sheeling. Дым залетает так себе, Дабл Six не отпускает Юпи. Следом еще и Эрвин отдается под него. Ну, типа, с такими фрагами можно еще по-прежнему как-то существовать. Я имею в виду uh, все, что касается команды в VUNET. То есть можно пытаться еще удерживать точку. Но удастся ли в дальнейшем это сделать? Синхронно по минусу дают игроки атаки. Остается Шон. Забирает первого. И попадает под второго. Дорогие мои друзья. Спасает раунд Лернекс для своей команды или нет? Спасает. Спасает. Однозначно хватает. Здесь, конечно, вот проблема. Зачем же так быстро Шон полез чекать оппонента в сайде? Мне кажется, можно было еще немножко посидеть, вот буквально секунду. Это, кстати, секунды, вот буквально, возможно, и хватило бы. Ну, ладно. Положа руку на сердце, я тоже играл в Counter-Strike, я тоже прекрасно знаю и прекрасно понимаю, что не всегда вот так легко удается понимать, как правильно сыграть в той или иной ситуации. И вот эта ситуация, опять же... Она двойственна. То есть, с одной стороны, он правильно делал. Ведь соперник мог быть с дефьюз-китами и продолжать дефьюзить бомбу. И тогда выход был нужен. Но ведь это мог бы быть какой-нибудь там фейк условный, да? Смог а, забирает рейза. Это минус на... Я не успел увидеть где, но тем не менее, минус на точке Б от Алекса Рэя И это уже означает, что можно поставить бомбу. Но команда в UNED делают, ну, прям ошибки, которые совершаются... Часто, очень часто Бомба сброшена, никто ее нести с собой сразу не стал То есть трата времени, по сути По сути, это трата времени, кстати, не смертельна И, с одной стороны, даже хорошо, когда вы бомбу не заносите с собой в точку Потому что в случае, если вы проиграете все перестрелки У вас еще останется надежда на то, что кто-то подберет эту бомбу и убежит Вы хотя бы не рассекретите местоположение Столь важного с точки зрения стратегии предмета, как бомба ну, 9-3. Команда Stream Promotion всегда готова помочь попасть в топ. Дарим промокод на скидку B50. Замечательно, товарищи из Stream Promotion. Я с огромной радостью заблокирую ваше сообщение вашего пользователя. И впредь, пожалуйста, не пишите больше никакой лажу вообще ни на каких каналах. К вам никто не придет никогда. Если вы будете таким образом рекламироваться. Тем временем у нас, дорогие друзья, ggp покерок разваливаются на удержании спота Б. Ну вот это опять же то же самое, что мы с вами видели на вертига. Вот точно, в точности то же самое. GG покерок хорошая команда. Но точку Б они удерживают довольно слабенько. В Юнет это прекрасно поняли. Удар за ударом следует на точку Б. Постоянно. Один за одним. Как следствие, Джиджи Покерок должны что-то изменить в своей обороне. Но как и на Вертига, они ничего не хотят менять. Их все устраивает. И это ужасно, потому что вот такой счет устраивать, в принципе, никого не должен. По большей степени, я думаю, конечно, и не устраивает, но что придумать, игроки Джиджи Покерок на данный момент и знают. А что-то придумывать надо. Ну у нас очередная пауза. На этот раз уже стопроцентно пауза взята командой GG Pokerok. Глядя на их деньги, здесь действительно накатывают вопросы. Два игрока, по сути, либо делают форс, и остальные закупаются нормально, но в таком случае экономика начнет гулять, да, и плюс, опять же, риск отдачи и 11-го, и 12-го раунда появляется. Так что тут... Надо очень действительно Взвешенно подходить к любым действиям И может быть стоит сделать экономически Отдав целенаправленно Грубо говоря 11 раунд Но при этом побороться за счет 11-4 Ведь форс В перспективе может спровоцировать 12-3 и 12-3 11-4 Это собственно разница достаточно большая Даже посчитать матчпоинты При 11-4 разница В 7 матчпоинтов, а при 12-3 Разница в 9, то есть как бы Два раунда появляется, да? Вы на раунд откатываетесь назад, а ваши соперники на раунд вперед. Механика очень проста. Отыгрывать потом придется больше. Поэтому здесь, конечно же, надо сыграть, как мне кажется, более сейвово. Но Лернокс все-таки принимает решение закупиться. Ну, я так полагаю, наверное, будет 4 игрока на одной точке и Лернокс на какой-то другой. Лернокса, видимо, сейчас поставят на спот Б, а сами же игроки, все остальные игроки команды э, GG Pokerock будут держать точку А. Ну, либо наоборот. То есть, ну как-то так сейчас будет. А нет, еще два девайса было куплено. Оо, oh! ну вот это очень плохо. Вот такую движуху я бы не сильно хотел поддерживать, но действительно, посмотрите, GG Pokerock наконец-то придумали, как что-то делать. Они пошли удерживать плотно точку Б. Минус Рейс. Кривой дымочек лежал. Чего уже здесь говорить-то? Легчайший просто фрифрак, я бы сказал, для э, Смока. Но Рейс продолжает с одной и той же позиции настреливать двух соперников. Вот как-то... Опять же, где логика? Логика вообще ушла просто, далеко покинула чат логика. Шон, минус Рейс. То есть, ну, понятно, там сидит человек. И на эту позицию по одному, без гранат, без всего, просто выходят игроки и отдаются. Странно. С точки зрения команды в Юнет, это странные действия, потому что эта команда явно не, не вчера, как говорится, научилась играть. И вот, ну, по одному, типа, открываться, даже не накинув флешку какую-то элементарную, это странно. ГГ по кирку, по кирку не сладко сейчас. Да, Бигзот, я полностью с вами согласен. Счет действительно пугающий, а учитывая, что это третья решающая карта, Здесь надо играть осторожно. Как, например, это сейчас делают игроки команды VueNet. Ну что, полетел дым, полетела флэш. И под это все выход на точку А, разумеется. Шон, кстати говоря, откуда будет играть. Вот мне больше всего здесь интересно, как сейчас будет... Свою позицию реализовывать Шон, учитывая, что у него снайперская винтовка, и контролировать дальние дистанции предстоит именно ему. А у него здесь уже в упоре есть соперник, но есть попадание по норефлексу. Минус от смака, и последним остается дабл сикс, дорогие друзья. Уже пытавшийся тащить и сделавший сейчас минус по смаку, 19 хп. Попадает в Шона, но не убивает его, а бомба-то под Шона, естественно, стоит, да? То тут можно было бы, если бы, конечно, Шон знал, можно было бы просто пистолетом добивать. Ой, не может бомбу найти. -х -х -х -х, потерялся, не нашел бомбу, дорогие друзья. Вот такие вот прикольчики бывают. В результате все игроки всех команд погибли. Счет 11-3 и начинается последний раунд первой половины. Ну, экономически, опять же, все не так плохо у команды GG Покирок, но я скажу, что это плохо. Ну, типа, 2700 у ротоблока и еще какие-то копеечки. Но ну, 2 mp 9 появилась в Амас. Все это можно было сделать гораздо проще. Ой, там пулемету. А вот, вот это, простите меня, к чему сейчас был приобретен девайс? Негив. Гениально. Хотите, скажу, сколько э, было нанесено урона Юпи? Ноль. Хотите, скажу, сколько нанесено урона было ему из-за его прострелов? Стоп. В общем, короче, максимально неадекватные сейчас действия были сделаны. При, типа, при счете 11-3, если ты хочешь поприкалываться над соперником, э, ну, взять пулемет типа и поприкалываться, ну, мне кажется, это не совсем правильно, нет? К команда, которая как минимум первую эту карту у вас все равно выиграла Нельзя над ними прикалываться Они же могут и вторую выиграть Алекс Рей Блестящий хэдшот, замечательный хэдшот Вот иначе не скажешь Ну и поставленная бомба Дабл Six на этот раз вынужден уже тащить Если в предыдущем раунде у него была возможность уйти на сейф То здесь, к сожалению, возможности уходить на сейф нету Ну и 12-3 Вот как я, в общем-то, возвращаюсь к своим же словам Хочу повторить, что мне кажется... На четырнадцатом раунде стоило сделать экономический. И пятнадцатый раунд уже сыграть полноценный, так сказать. Ну, полноценный с точки зрения, опять же, наличия девайсов. Типа не было бы этих двух МП-9, было бы побольше гранат, которые можно было бы использовать в ответ на действия э, команды Джиджи э, G.G.Pokerock. Точнее команда VUNET. Все, господи, у меня все переплыло. Ну и здесь, конечно, совсем не угадывают игроки VUNET а с э, вектором действий коллектива GG Pokerock. Покерок э, очевидно, будут разыгрывать, конечно же, раунд на точку А. Ну а здесь у нас, собственно, пока что Алекс, которого просто со всех сторон расстреляли. Опять же, вот... Э, есть ли какая-то стопроцентная информация о том, что VUNET будут разыгрывать точку Б? Ну, нет, никакой. То есть, прошу прощения Покерок будут разыгрывать точку Б Почему в Юнет решили в вчетвером уйти на Закрепление и удержание именно этой точки Странник, странненько Double six Забирает Юпи, но ну, тут в общем-то не, не... Простите Хотел сказать, не верю в ретейк Но тут э, Подъехали два минуса от смока И теперь я верю в ретейк Но нет диффузов А, есть диффуза Ой, диффуз Фу, секунды не хватило, прикиньте, дорогие друзья, секунды Всего-навсего одной Замечательный аим у No а, Потому что навестись на голову за одну секунду Именно это и спасло сейчас команду э от поражения Ну, плюс экономика, что можно сказать у команды VueNet Теперь минус экономика, минус что-нибудь еще Зато мы покупаем пулеметы, елки палки Зато мы же пулеметчики э, такие тащим. Ну ладно, на самом деле, конечно, счет 12-14, 4 по-прежнему позволяет хоть сейчас покупать пулеметы, э, делать что угодно. Но всегда нужно смотреть наперед. Ну вот типа сейчас гениальный план у команды в Юнет это отдаться всем всей командой под Double Six. Ой, вот это да. Вот это Шон, молодец. Единственный, кто прям реально в этом раунде запотел. Два дигла. Два минуса с дигла, прошу прощения. И 12-5. Какая-то ваканалия безумная происходит, честное слово. 4Мки, МП-9 против 5 калашей. На этот раз укрепления точки Б, кстати, нет. А вот почему сейчас-то ее её... вот нет, мне интересно. То есть это просто один единственный вопрос, который хотелось бы задать, потому что сейчас вполне логично. Ой, ой-ой-ой, Шон! Уничтожил ротоблока, находящегося в дыму. 5 в 2 ситуация, дорогие друзья. GG покерок горят. Горят капитально причем. Минус от Эрвина. Ну и ноу-рефлекс. ноу Нора -флекс, прошу прощения. Соло против четверых. Ну чё, как побеждаем-то? Где мы вообще находимся? На шифте отправляемся на мидл. Слишком широко открылся. Не знал, естественно, про нахождение второго соперника в непосредственной близости к первому. Поэтому тут, конечно, никакой вины, но рефлекса нет. Ну, тут как бы... Большинство игроков в этой ситуации погибло бы, потому что там была буквально секунда на то, чтобы попасть в голову соперника второго. И этой секундой, ну, прям, ну, это тяжело было. Действительно, тяжело было нацелиться. Ну, заметил сейчас одного из а, а визави своих, Алекс Рай. Я тут а куда? Куда ж ты, елки-палки идешь? Непонятно лично для меня, куда шел Алекс Рай, но, видимо, он подумал просто, что у команды GG покерок мало девайсов, и в качестве гуманитарной помощи решил отнести им один калаш. Ну, чтобы теперь с этого калаша было, как говорится, неповадно, и отъехал Шон. Чё делают просто, чё делают? Непонятно, мне непонятно, но ладно, пытаются экспериментировать игроки, охотно понимаю и принимаю. Эти эксперименты иногда добавляют интереса матчу. Ну вот как удерживать точку А, вопрос вот, вот в этом заключается Ну что, Юпи, долго в смоках удастся сидеть-то? Оп, минус один, минус два Третьего бреет? Нет, дорогие друзья, ну что, Эрвин, ну должен такое добирать вообще Должен, просто обязан добирать и таки добирает Вот это поворот вот этот поворот. Ретейкнули все-таки игроки команды в Юнет точку. Ну, конечно, стараниями только лишь практически Эрвина и э, Юпи. Даже невзирая на то, что смог там тоже сделал минус, его минус был не столь важен в целом. Потому что, ну, забрал он соперника на меду и это как бы особо ни на что не повлияло. Но вот то, как сейчас Юпи разыграл этот раунд, вот это грамотно. Это вот не пулемет. Это грамотно. За это прям респект и э, отдельное... Спасибо. Красиво. Красиво. Я вообще большой ценитель красоты в Counter-Strike, и вот это было красиво. А, минус от Шона и Алекса, дорогие мои друзья. Игроки обороны рассыпают постепенно команду GG покерок по ветру. Так бывает? Так бывает, когда у вас экономический. Double Six? Ой, а ротоблок, чё? А что с ним? АФК стоял? А, он зарезать хочет свой, зарезать хочет. хе хе хитрец. Нет, конечно, такое не сработает и не должно, в принципе, работать. 15-5 матчпоинт. Кабанди в Юнет. Для победы нужно взять всего-навсего один раунд. И экономика есть у джиджи джи То есть на матчпоинте соперника они как бы не с голыми руками выходят на эту самую войну. Но, конечно, выигрывать здесь будет даже при наличии девайсов тяжело, потому что, ну, это все-таки оборона. Здесь игра у команды в Юнет изначально идет от позиции, а команде Джи Джи эту позицию еще нужно как-то успеть навязать. Как ее навязывать, куда и кому, что самое главное, мне пока э, лично не совсем очевидно. Ну, Юпи вновь у нас... Ой-ой-ой, не успел вам включить Лернекса, он там на точке Б сидел один. Один одинёшенек. Ну и убили его, как следствие. ой ой ой ой, -ой. Не надо было, конечно, сейчас стрелять. Ну кто ж знал. Ну кто ж знал. дабл Six. Кстати, у джи покинул нас опять один из игроков. Уже два, кстати, игрока нас покинули. Три осталось. То есть никто не верит в то, что дабл Six и ротоблок затащит. Ратоблок погибает. И ни хрена себе шон. Тим-киллом. Господи, как это получилось? Он прострелил. Да, он, получается, прострелил своего тиммейта, и через тиммейта убил соперника. а <laughs> бомба какая-то, дорогие друзья. Ну что ж, 2-1, победа команды в Юнет, они выходят в полуфинал с командой GGPokerRock. Мы, к сожалению, прощаемся.